Привет! Netpeak Spider с каждым релизом становится более гибким и многофункциональным. В версии 3.11 мы добавили возможность обогатить аудит с помощью загрузки различной информации из CSV-файлов, а также экспорт специального набора параметров для быстрого построения отчетов в Google Data Studio. Давайте поговорим про новые функции поподробнее. Отличная новость для всех, кто хотел работать в программе не только с данными, которые собирает Netpeak Spider, но и по бэклинкам, показателям Core Web Vitals, аналитики CRM или любыми другими параметрами страниц вашего сайта. Мы добавили функцию, с помощью которой вы можете загрузить свои данные по страницам в программу. А это значит, что вы можете проверять сайт на еще большее количество факторов в ходе SEO-аудита. Чтобы добавить необходимую информацию в программу, откройте вкладку «Проект», выберите пункт «Загрузить параметры для обогащения данных» и используйте файл или файлы в CSV-формате с необходимыми параметрами на вашем компьютере. К этим файлам есть определенные требования, подробнее о них вы можете узнать в статье в Центре поддержки. Ссылку на нее я оставлю в описании. Но главное, что вам нужно знать, в программу можно загрузить аж до 30 параметров, трех типов – целое число, десятичное число и строка, и не больше 10 параметров каждого из этих типов. После загрузки в программу нажмите на любой из параметров на боковой панели, чтобы перейти к соответствующему столбцу в таблице. С импортированными данными можно работать точно так же, как и с основными, фильтровать по-любому из них, сегментировать и анализировать с помощью инструментов в Netpeak Spider. Однако, если вы добавили из файлов не только новые параметры, но и новые страницы, то сначала нажмите на кнопку Start, чтобы досканировать их. Это нужно для корректной обработки их программы. Таким образом, вы можете добавить в аудит параметры страницы из админки или CRM-системы, количество посещений ботами поисковиков из логов сервера, или даже импортировать отчеты из NetPickChecker со статусами индексации, количеством обратных ссылок, показателями Core Web Vitals и другими. Ну и мой любимый пример — это вручную разметить типы страниц, например, листинги, карточки товаров, статьи, и на основе этой разметки рассматривать каждый сегмент для более детального аудита. Замечу еще, что все загружаемые данные хранятся в оперативной памяти, поэтому учтите это при работе с большими файлами. Обогащение данных аудита дополнительной информацией — доступно на тарифном плане PRO. Если вы хотите получить доступ к этой и другим продвинутым функциям, таким как мультидоменное сканирование, white-label отчеты и выгрузка поисковых фраз из Google Search Console и Яндекс Метрики, тогда скорее оформляйте PRO подписку. Теперь, по данным из NPEX Spider, еще легче строить отчеты в Google Data Studio. Например, для клиентов или самому посмотреть результаты пробивки с нового ракурса с помощью инфографик, а не только таблиц. Мы сразу подготовили для вас шаблон такого отчета, который вы можете скопировать себе для быстрого старта работ. Вам останется только соединить выгрузки из программы с самим документом. Для этого откройте меню экспорта и выберите пункты «Параметры для Data Studio» и «Урлы и их ошибки» в специальных отчетах после чего загрузите их к себе на Google Диск и выберите в качестве источников информации для отчета. Кстати, теперь экспорт напрямую на Google Диск доступен на всех тарифах, включая Freemium, чтобы вам было проще делиться результатами с вашими коллегами или клиентами. Потому и эти два отчета тоже отправляйте на Google Диск. В Data Studio вы сможете сегментировать результаты по важным для вас параметрам а также изучить, какие ошибки есть на сайте и на каких страницах. Мы планируем со временем улучшать этот шаблон, потому оставляйте свои пожелания в комментариях. А ссылку на шаблон я оставлю в описании этого видео на YouTube. В новой версии Netpeak Spider 3.11 мы внедрили следующие возможности. Обогащение данных аудита. Теперь вы можете загружать различные параметры извне в программу для лучшего анализа и более объемного аудита. Экспорт параметров для отчетов в Google Data Studio, чтобы еще проще строить инфографику для коллег клиентов после пробивок сайта. Ну и еще больше функций становятся доступными на фримиум тарифе. И сохранение проектов, и экспорт отчетов на Google Drive. Тут все понятно, потому скорее устанавливайте бесплатную версию, если до сих пор вас что-то останавливало. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, делитесь своими впечатлениями в комментариях или оставляйте пожелания для следующих релизов. Всем огромного трафика. Пока-пока.